Приветствую вас, зрители подписчики моего канала. С вами Вена. Мы продолжаем прохождение StarCraft 2 Heart за сваром. У нас следующее задание Старой Вояки. На Эксперте мы будем играть. Опять же, тут у нас есть еще э, миссия «Пройдите задание Старой Вояки менее чем за 20 минут». Ну, попробуем это сделать. Не знаю, что из этого получится. Так, давайте послушаем сначала брифинг. Чтобы снова заполучить чар, мы должны уничтожить крепость тиранов. Просто так они ее не отдадут. Мы ждем лишь твоего приказа, моя королева. Так, ну здесь мы, конечно, будем использовать, скорее всего, скритни, потому что я помню это, зад, это задание. Здесь скритни будут очень полезны. Лучше, наверное, надзиратель, опять же, опять же, псионный сдвиг и, опять же, наверное, исключительная стойкость, пускай будет. Можно было бы хотя бы кинетический удар, наверное, или удар в прыжке, потому что э, это довольно тоже неплохо дает нам Плюсы уменьшается на 3, правда? Да, минус то, что уменьшается, блин, дальность стрельбы у Керриган. Да да. Ну и давайте опасную слизьку Так. Из армии что мы будем делать? Соответственно, у гидролисков это будет у нас пронзатель, потому что я его использую, мне он очень понравился. Неплохо он выносит сильные вражеские боевые единицы. Так, бешенство мы убираем на вспомогательный панцирь у тараканов. Ну и давидная кислота пускай остается, в принципе. Так, при атаке снижает скорость атаки и передвижение противника на 75%. Скорость атаки и передвижение героев при этом снижается на 20%. Передвижение героев? В смысле, что-то не понял, о чем вообще речь? Имеется в виду типа о таракане, что ли? Что типа у него самого скорость атаки и передвижения уменьшается. Не совсем я понимаю о чем речь Ну ладно, давайте попробуем кислоты, кстати, использовать Давидная кислота, адаптивный панцирь Так, нет, это не очень и Когти, когти землерой, но я уже помню это как-то рассказывал Насчет того, кого я выберу И Давидная кислота, самое то Так, ну и все, наверное а, Давайте-ка еще... А, ну да, у Керригена я все выбрал Армия тоже выбрал, в общем-то Давайте начинаем тогда Посмотрим, что это у нас будет за задание такое. На Эксперте играем. Перепрохожу я на Эксперте. До этого играл на Ветеране. Думаю, сейчас гораздо лучше у меня получится, чем раньше было. Потому что я немножко с Дергами поиграл. Уже поучился. Да и к тому же я играю не на стриме. То есть можно как минимум переиграть. Если что, и вы уже увидите окончательную версию. Мы прорвем их оборону и уничтожим всех издиного. Приготовиться к ядерному запуску. От этих насекомых должны остаться лишь обугленные трупы. Генерал Ворфилд собирается использовать свой ядерный арсенал. Нужно действовать быстро. Загара, займись развитием мулья, а я возьму эти войска и попробую ослабить врага. Так, отлично. Все Очень воду, много войск. Давайте, врываемся. Так. Давайте в атаку. И шагу назад. Наша Идем давайте-ка лучше сюда, в эту сторону. Давайте сюда, подкрепление не подкидывайте. Самое время. Давайте, я все, королева. ломаем, ломаем, ломаем, ломаем. Рой, это я. Время да. Давайте, Улетайте вперед. Если вы останетесь, я уничтожу вас всех до единого. Хорошо. Тебе нравится снова командовать зергами? Нравится убивать людей? Да. Ну, знаешь, неплохо. Есть это в этом своем. в этом есть свои плюсы. Так, сейчас мы добиваем тут все почти. Сотрите их в порошок. Эти твари никогда не получат ча. Они запустили еще одну ядерную ракету. Дерьмо. Это фигово. Говори. Что могу сказать? Для нас нет, твоя королева. Давайте все в атаку. Тебе нравится снова командовать зергами? Нравится убивать людей? Ну что ж, я прорвал Время довольно много. Но Ну, а это было больно, да. <laughs> Хочу сказать, много мы потеряли от этого ядерного удара. Йо, на театр. Моя королева! Наш Улий еле выдержал этот удар! Ворфилд будет наносить ядерные удары все чаще. Нам нужно пробиться в его центр тактических операций. Это наш единственный шанс на победу. Я создала кое-что, что может уничтожить тиранов. Это операции. Цепочки ДНК нестабильные, но эффективны. Веди их в бой, моя королева. Захвати эту базу и пусть тираны бегут в страхе. Ну, стоит ли брать мне операции в бой, я, честно говоря, не уверен. Что но... на этот раз? Ладно, что ж, э -э -э пока что мы давайте-ка обустраиваемся, конечно же. Время пришло. Обустраиваемся, тянем крип. Моя месть свершится. Так, давай-ка еще сюда, дополнительно. Побольше. Тянем крип сейчас. как тираны проводят эксперименты над зергами. Мы должны их прекратить. Я уничтожу лаборатории, как только смогу. Ну, мы, получается, одну сторону вообще полностью пропушили, там ничего не осталось. Вторая сторона еще очень-очень-очень много там, я смотрю, юнита всяких. Так. Ну, можно идти вперед пока. Нам нужно... Да нафиг не ваши заберите их в жопу. Мне их постоянно показывают, как будто я там не знаю, я должен эти обираться по-любому юзать. Так, а вот это мне, кстати, не нравится. Это может подозрение у меня на то, что опять сейчас они ядерку сюда запустят. Давайте, кстати, поставим еще какую-то оборону. Да, не зря я решил поставить. Я помню, что тут, да, они могут напасть. И как мы видим, они даже нападают прямо сейчас. Хотя они куда собираются нападать-то не совсем понятно. Они могут напасть и здесь, и пройти... Ладно. А, пока что ставим еще спорочки. Вот прям много спорок поставлю, чтобы они прям высадиться не могли сюда. Так что у них остается только по земле нападать. Вариант. Так, у нас есть... Нет, у нас нет пока роучи. Давайте-ка ставим а, Роучи. Плюс ставим еще гидролизков сейчас пещеру. Давайте в атаку все. Так, мне надо рабочих сюда. Давайте-ка одного рабочего посылаю. Распространяем дальше слизь. О, уже вот сюда. Так, 6 минут пока что. Я не знаю, тут уже, по-моему, место все забито. Хотя нет, нифига. Еще здесь у нас газок не добывается полностью. И тут тоже газок, кстати, не полностью добывается. Давайте газку... Так, рабочий. Куда? Сюда. Ха. Так, тени, тени, тени, крип. Отлично. Оттянул, да, хорошо. Так дальше тяните здесь крип здесь ну вот сюда Что можно дотянуть да дотягиваем до туда кстати сюда одного давайте-ка остальных всех сюда Нам нужно больше давайте давайте давайте они идут. Давайте-ка их встречать. Наша миссия продолжается. Время пришло. Крипчик дальше тянем. Что на этот раз? Мне надо одну Керриган. Хотя давайте все армии туда пойдем. Я думаю, что они сейчас нападать-то еще не станут. Я не думаю что они сразу же возьмут и нападут, верно, я считаю? Ну да, не Самое должны. Идем, нападаем. Тут я правда не уверен, может, тут армия есть. Ну, давайте, ладно, нападаем. Да, тут есть армия, причем, конечно, серьезная армия. Опа. Керриган, ты об этом пожалеешь. Не хватает надзирателей. Нам нужно больше минералов. Блин. Так, пришло. тянем сюда опухоль. Можно, по идее, взять сейчас атаковать этого Ворфилда. Оставить какие-нибудь здесь, например, я не знаю, вот эти вот типа строения, да? Да блин. Это все поставить. И здесь взять, протянуть дальше. Крип. Вас, например, тоже здесь оставить. Здесь оставайтесь. Твоя король, так, вы у меня, значит, на четверку будете. Опа, они и вправду пришли сюда, но только они пришли немного не там, где я ожидал. Из-за этого сейчас они базу могут хорошо так погасить. Идем, помогаем. Что на этот раз? Нашего Давайте в атаку. Ну, хотя на самом деле, наверное, тактика не совсем хороша, потому что, видите, там еще да. с другой стороны, с лаборатория. Так что получается, что не очень правильно. Ладно, давайте вперед продвигаемся тогда. Мы Пойдем здесь. Вот так. Войска, а можем... снова удара. Что на этот раз? Давайте в атаку. давайте все вот мочить их Меня... Блин. с ней покончено мы уничтожили королеву клинков Да. Небольшой фейл произошел. Ставьте опять базу, блин. Нам выбили вторую базу, добывающую. Очень фигово. Так, надо, кстати, преобразовать в пещеру не что вернула. все забываю, забываю. Давайте сюда. Видишь, как же тебя убить? Мы адаптируемся. Минус. Она вернулась, но у нас тут базу хорошо помочили, я даже Обнаружи не заметил, как. Как ракеты. там враги появились. Еще одна ракета. Как по графику. Нам нужно еще одна ракета, как по графику. Да, что-то прям зачастило, смотрю, с ракетами своими. нужно больше Мы Давайте ломайте дам. все, наконец, здесь. О, так тут еще и золото. Это обогащенные минералы загора пришли сюда рабочих нам нужно больше минералов давайте каких-нибудь рабочих туда и сюда тоже можно. Нам нужно а, здесь уже окей ставим базу ставим нам туда и газок Тягим крип. А... Так, не надо королев. Побыстрее, побольше. Обынаружен запуск ядерной ракеты. Еще одна ракета. Как по графику? Королева слушает. Мы можем. Блин, дерьмо обнаружен запуск ядерной ракеты. Покинуть область! Скоро ядерный удар! Нам нужно больше минералов. Да. Это зерги! Эвакуируйте раненых! Не опоза. Нужно Нам, нужно... Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше не Нам нужно больше минералов. Война королева слушает. Нам нужно больше Наша миссия продолжает. Черт возьми, девочка! Мы же спасли тебя! Почему ты снова стало такой? Так, вижите. Ага. На Нам нужно больше на Ну, я не успеваю, конечно, Время все равно еще. по времени, в 20 минут не, не укладываюсь. Да, ⁇ -мо ⁇ Надо... Блин, надо слизь сюда тянуть. Твоя давайте, давайте, давайте быстрее, опухоли еще дополнительно. Все падут перед рук. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Моя месть свершится. пена теперь не Разумеется. хватает это думал у нас виспена просто бесконечных наши давайте-ка конечно где этих манима. обычных обычных зерлингов давайте выводить тогда что еще могу сказать здесь Удара. Команды призраков Браво и Дельта! Открыть огонь! Оу. <решил> Переборщил я немножко. Она скоро воскреснет! Не теряем времени, парни! Нам нужно больше. Нужно больше Так, так, так, так. Растягиваем крип. А, кстати, да, я забыл совсем про это задание дополнительно максимальная... Давай, иди сюда, Керриган, быстрее тебя, однако, тяжеловато. Это Минск будет страдать. Это Минск будет страдать, ясно. Так, растягиваем дальше крип. Я думаю, на самом деле, сейчас я уже дорастягиваюсь, я уже не смогу дальше растягивать. Твоя Говорит, что она Используется Я уничтожила лаборатории И положила конец экспериментам Ворфилда Эксперимент тебе хорошо в компании этих клопов Ведь вам вместе гореть в аду Оставь чар мне, Ворфилд Тираны снова запускают ракету Покинуть область удара Минск будет. Какие область. Скоро ядерный удар. Оу, осторожней. Вышли КСМ, нужно закрыть этот пролом. КСМ а кого ты еще можешь вызвать Говори. давайте ломать эту пушку да. отлично все всех до Но генерала Борфилда, мне. ну что ж я конечно не справился менее чем за 20 минут это было слишком сложно для меня Поэтому, в общем-то, так. Ну что ж, мы можем еще посмотреть сейчас заставочку, которую нам предоставили разработчики. А в прошлый раз я за сколько прошел? За 23 минуты, даже лучше получилось по времени. Ну ладно, давайте посмотрим совесть. К Мы почти на Отправить, Я в порядке, лейтенант. Позаботьтесь о раненых. А. А. Я уж как-нибудь сам. меня осталось три шатла с тяжело ранеными. Они уже вряд ли когда-нибудь смогут воевать. У них есть семьи. Дети! Ты отпустишь их. Слышишь меня? Генерал! Мы окружены! Выхода нет! Ты тварь! В тебе не осталось ничего человеческого. Ты предала нас всех! И ради чего? Своей жалкой месси! Скольких невинных ты уже убила! Скольких еще ждет смерть! Видел бы тебя сейчас, Рейнор? В очередной раз убеждаюсь даже не более такому, как сказать, проработанному сюжету там или чему-то э, интересно поставленному, а очень хорошие озвучки русская. Вот реально, локализация StarCraft 2, ремастера, да. вот Мне вот просто нравится. вот Близзарды вот в этом смысле просто локализацию сделали идеальную. Конечно, есть люди, которые придираются. каждой вообще интонации, каждому слову сказано этими актерами озвучки, но мне... Вот, честно говоря, очень нравится наша озвучка русская во втором StarCraft. Я вот просто ее обожаю, вот, реально. Практически везде она хороша. Вот мне единственное, наверное, где-то вот только в прохождении под вот, последней кампании в Нове вот не сильно понравилась озвучка. Там она моментами местами вообще какая-то дурацкая. Ну, то есть она не очень хороша. Интонация не передается, получается, говорит так, как будто, ну, вот, там, по сути, персонаж видно, что как будто сопереживает, какие-то у него есть эмоции. На самом деле, вот, ну, говорит обычная интонация, вот есть такие моменты. Вот оригинальная вторая строка, авторемастера, по-моему, вот, ну, вообще идеально. Вот там я реально не заметил таких особо моментов, где бы вот как-то мне не понравился озвучка, вообще все практически супер. За что, конечно, стоит сказать Близзардам огромное спасибо. Очень много они сил в это вложили, видно, что компания идеальна, и компания очень хороша. Ну что ж, у нас на очереди пробуждение древнего, но, но пробуждение древнего я прошел, э, прошел в стриме, и поэтому видео будет выходить уже, как сказать, в записи стрима. Поэтому в реальном времени, как сказать, перед самым выходом видео я уже делать не буду прохождение миссий, ну, а я надеюсь, вам понравилось это задание, эта миссия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. С вами был Веном, всем пока, удачи!